Друзья, всем привет! Меня зовут Ян, и с вами магазин ⁇ Рок-н-ролл ⁇ Сегодня я покажу вам один семиструнный интересный инструмент. Ибанес РГ 7421. Я думаю, что вы уже догадались по внешнему виду гитары, что она создавалась для металла. По моему мнению, эта гитара придется по вкусу даже самому требовательному гитаристу, потому что ее эргономичный дизайн создан максимально удобно. Нижний вырез у гитары сделан так, что мы имеем ультрадоступ к самым верхним ладам, причем зажимать их очень комфортно. У этой гитары достаточно плоский и тонкий гриф, толщина которого не изменяется по всей длине колки по типу гровера, цвет матовый орех, корпус изготовлен из красного дерева миранти, гриф клен из трех кусков, накладка, накладка изготовлена из древесины етоба, пятипозиционная теребонька, ручка тона, ручка громкости, фиксированный бридж, два звукоснимателя и банес квантум. этих датчиков довольно интересное звучание. Оно одновременно плотное и чистое, и в тот же момент рыхловатое. Я, конечно, не знаю, чего хотели добиться создатели этой гитары, но получилось довольно прикольно. Опять же напомню, что пятипозиционный переключатель дает нам уже хороший спектр звука. Устали в металл, чик дернули. У нас отсечечка, звучит сингл, уже звучание помягче, полегче, такое более чистое, яркое. Так что ну, можно поэкспериментировать, да? Со звуком -то. Еще же семь струн там Ребята, я тут прокосячил и забыл сказать, что у этой гитары мензура стандартная 25,5. Несомненно, эта гитара подойдет любителям тяжелой музыки. Также она подойдет как новичку, так и профессионалу. Повторюсь, что этот инструмент был создан так, чтобы было максимально комфортно и удобно играть. При игре я не ощутил абсолютно никакого дискомфорта. Звук этого инструмента вы уже послушали сами. Надеюсь, мы смогли вам его максимально хорошо передать. И если вы хотите до конца убедиться в крутости этой гитары, то приходите и самостоятельно опробуйте этот инструмент. Еще больше интересных и познавательных видео вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь на нас, ищите нас в соцсетях. Ставьте лайки. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!